Когда мы пишем интервью, то желательно все-таки также раскадровывать объект, у которого мы берем интервью. То есть кадровать нашего героя, записывать интервью планами разной крупности. Что это значит и как это делается? Значит, желательно каждый ответ, отдельный ответ записывать планом разной крупности. То есть, Например, вы задали вопрос, вы выставили ваш план, вы задали вопрос, например, план был средний, средний план. Человек дает ответ на этот вопрос, вы ответ принимаете, затем вы меняете крупность, выставляете план другой крупности, более крупный, например. Включаете снова кнопку записи и задаете следующий вопрос. Записываете этот вопрос снова. Выключаетесь, делаете укрупнение, записываете, задаете вопрос, включаете камеру на запись и записываете следующий вопрос. И так желательно, вот в идеале, каждый последующий вопрос записывать планами разной крупности: средний, крупный, более крупный, более общий, средний, более средний. И таким образом постоянно, постоянно, постоянно кадровать.